Геймер Плей представляет. Доброе утро. Сегодня я ограблю этот банк. <coughs> я смогу получить много денег. И я буду богатым. Надо взять вещей. Так... Арбалет, стрела и меч. Можно начинать ограбление. Люди спят, поэтому я смогу ограбить его тихо и скрытно. Ох уж это вода. Так, где же этот банк? А, вот он. Действуй по плану. Так, ладно, начинаю. Раз, два, три. Стоять ограбление! быстро мне деньги на пол, быстро, быстро, все, все деньги, и ты тоже. Прекрасно, деньги, деньги, да, да, да, да, да, да, Отлично, теперь я богатый, но я, ладно, я богатый, пока сунги! я здесь самый богатый, ха-ха, Стоять, это полиция, вы арестованы. Нее. новости Майнкрафт Сити сегодня был заделан известный гэнгстер Иван. Он ограбил банк и забрал деньги. Все же наши доблестные полицейские смогли его задержать. На данный момент он отбывает один год пожизненного заключения. Полицейские говорят, что он очень плохо себя ведет, поэтому его продлят срок. На этом все. А теперь новости спорта. Подписывайся на канал, ставь лайк. Мне это очень помогает. Это продлевает жизнь моему каналу. Ставь лайк.